Здравствуйте, вы смотрите программу «Неделя спорта», я ведущий Роман Полинсков, как обычно в это время на телеканале «Универтоварь». Сегодня наша программа пройдет не совсем обычно, сегодня мы будем говорить об чемпионате АССК России, а именно об его внутривузовском этапе. И сегодня у меня в студии как раз организатор этих мероприятий, Ренат Мингалеев. Ренат, тебе большой привет. Привет, Роман. На этих выходных у нас стало известно, кто будет представлять наш Казанский федеральный университет в такой дисциплине, как стритбол на республиканском этапе. Давай начнем с того, что вот прямо вот сейчас у нас случилось. Да, на этих выходных у нас прошел баскетбол 3 на 3 как правильно это можно сказать в регламенте прописано, среди девушек. В этом году, по сравнению с прошлым, сравнению с прошлым у нас увеличилось количество команд, участников, и у нас в этом году новый регламент, который допускает участие наших сборников. И девушки, которые, кстати, недавно стали чемпионками АСБ, с большим желанием приняли участие в отборочном этапе. И они не только боролись между собой, но еще соревновались с более начинающими девушками, которые пришли тоже получить, получить свой опыт, поиграть в баскетбол. И так получилось, что да, у нас в финале встретились две команды, в основе которой составлены из наших сборников, и победила более опытная, более сильная девчата во главе с Лизой Усановой, которая уже у нас в прошлом году ездила в Анапу и заняла почетное пятое место среди всех клубов России. Вот давай по этому поводу поговорим. Вот э, В прошлом году Елизавета Усанова вместе с Аллой Немановой и Ангелиной Ворожцовой представляли Казанский федеральный университет в Анапе. Да. прошли на всероссийский этап в этом году осталась только одна елизавета как думаешь с новым составом ей будет удобно сыгрываться ну да в этом году я говорю, что у нее у команда у Лизы намного стала сильнее в этом году допускает участие всех сборник в одной команде в прошлом году лиза была одна в команде членом сборной и несмотря на то что даже до да, алла и ангелина тоже хорошо играли но уровень их мастерства конечно же уступает ны нынешней команде и поэтому Лиза с этим девушками, которыми она победила, играет уже давно в Лиге АСБ, в сборе несколько лет. И команда сплотилась, они собрались и выиграли внутривузкий этап, вышли на региональный этап. И надеемся, что они там покажут высокий, высокий класс и смогут победить. Но помимо этого, по условию регламента у нас участвовало 8 команд, что позволяет двум командам из нашего вуза представить наши ССК на региональном этапе, то есть наши финалистки. Команда ИМО-2 также вышла на региональный этап. Угу. А по поводу баскетбола, кстати, хочется сказать то, что вот, и, и поздравить тебя тоже в лице Казанского федерального университета, то, что прошли у нас на этой неделе матчи за третье место в чемпионате АСБ и финалы, где третье место среди мужчин заняли наши мужчины. Наши мужчины Казанский федерального университета, а золото женское взяли наши девушки Казанский федеральный университет. Для тех, кто не видел трансляцию матча, друзья... Сейчас вы видите ссылку на экране в группе нашей ВКонтакте. Смотрите обязательно повтор. Матчи были достаточно интересными. Сам, вот что скажу, У нас действительно получилась какая-то баскетбольная неделя. в этот Да, раз. эта неделя получилась очень насыщенной на баскетбольные мероприятия. А, сначала ребята играли в АСБ. Благодаря вам впервые финальные игры дивизиона Казан были в прямом эфире. Проведены матчи за финальный и матчи за третье место, что является прорывом для Студенческого баскетбола республики Татарстан, это прям супер для нашей, нашей вуза, нашего региона. Ну, говоря о нашем регионе, можно тогда еще и поздравить Паушскую по академию спорта, то, что они в женской суперлиге взяли серебро, да, да. а в, этот, в мужской, получается, лиге они ВТБ ваще... они, они смогли выйти в плей-офф, да, так это. что... Республика Татарстан все лучше и лучше да, становится Да, это неделя, неделя получилась на насыщенном баскетбольном плане не только у нашего ВУЗа, но, в принципе, для нашего региона. И да, мы ее завершили отборочным этапом. И даже несмотря на это, у нас сегодня запускается уже заявочная кампания среди мужчин. У нас как раз таки в этом году, в этом, на этой неделе завершается к своему подход к экологическому завершению чемпионата Рейской России. И в эти выходные у нас будут выявлять сильнейших уже мужчины. И мы также думаем, что будет большая конкуренция, большой спрос у наших ребят. И надеемся на еще более масштабные соревнования, чем они были на этой неделе. Угу. Хорошо. А, такой вопрос по поводу прошедших уже видов спорта. Возьмем настольный теннис и шахматы. Как там все прошло, насколько все гладко прошло и какие шансы у нас выйти на всероссийский этап? А, ну Да, у нас также уже продолжается чемпионат Айско-России после Нового года. Уже целый месяц мы провели и шахматы, и настольный теннис. Да, в этом году уровень соревнований намного возрос в плане и организации качества проведения, качества освещения турнира, так и в плане мастерства игроков. У нас также, как и в баскетболе, наши сборники и по, шах... по шахматам и настольному теннису изъявили желание поучаствовать. Они поучаствовали между собой, выявили сильнейших, и также пробились на региональный этап. Но с учетом нового регламента у нас есть еще возможность напрямую попасть на финал России, который пойдет в Казани. И поэтому мы рассчитываем на свой рейтинг, что да, наш уровень проведения тревоговского этапа был одним из лучших в России. И надеемся, что наши ребята попадут напрямую на Россию. Но если не получится, то мы надеемся, что уровень наших спортсменов, судя по спорте вузов из Пурта Татарстан, наших сборников, они достойны представляет наш ВУЗ и достойно покажет себя на региональном этапе. Угу. Вот по поводу рейтинга. В конце прошлого года мы с тобой говорили, как раз после финала Кубка Университета, то, что пока непонятно, где окажется наши сборная, а именно Институт физики и юридический факультет. Сейчас картина проясняется? А, ну да, я бывает слежу за другими университетами, другими ССК, смотрю, как они проводят свои турниры. И могу смело сказать, что на данный момент наш, но этап по мини-футболу является одним из лучших в России. Такого уровня масштаба и качества проведения я пока не видел ни у кого. Конечно же, это могут нам составить конкуренцию, кроме венские барсы, один из лучших вузов и ССК России. А в принципе, да, я думаю, что наша команда попадет напрямую на Россию, надеюсь на это, и... Вторая команда юридического факультета уже будет бороться на региональном этапе АСК России. Но В данном случае у нас все равно две команды по-любому попадут в, в этот. межвузовский, на, на региональный. Вот, к сожалению, получилось так, что в регламент прописано, что две команды выходят, то есть одна напрямую, угу. и вторая только, получается, попадает на региональный этап. И нет возможности заявить еще одну команду, то есть третью, которая заняла место. К сожалению, этой возможности нету. Ну, то есть, в любом случае, Институт физики и юридический факультет продолжают борьбу в чемпионате АССКА. Да, и может получиться так, что на финале России, это нонс впервые такое произойдет, может произойти в чемпионате АССКА России, что от одного вуза в одном виде могут участвовать две команды в высшем дивизионе. Ну что ж, будем надеяться. Юрфаку, Фисфаку, большой привет и удачи в этом турнире. А в целом, на республиканский этап, какие планы? А, ну да, у нас сейчас идет заканчиваться нутривузские этапы во всех вузах нашей республики. Пока непонятно, какой уровень проведения у них, непонятно, какие команды у них проводятся, потому что качество да, да жукой Ну да, качество освещения других вузов оставляет желать. Не, я про спортивную сейчас говорю. Про спортивную. Но ну, честно, я лично не знаком со сборниками других вузов. Не могу судить о их уровне. Угу. Но если брать. Uh, рейтинг uh, наших вузов в Спартакиаде Республики Татарстан. Наши сборники являются намного сильнее, чем сборники КАИ. Поэтому мы рассчитываем, что наши ребята, которые пробились, окажут сильнее выпускников uh, игроков КАИ. Конечно, может составить конкуренцию очень сильную в к Академии, они являются лидерами нашей республики. Но как раз таки в этом плане, что качество проведения их отборочных этапов схромает. Информация до них до их сборников не доходит и бывает, что у них не все сильнейшие участвуют в отборочном этапе. И поэтому мы являемся, я думаю, что фаворитами регионального этапа. Ну вот в прошлом году у нас была такая проблема, то что, к сожалению, ни одна мужская команда у нас не попала на всероссийский этап. То есть у нас попали только одни женщины. У Каижи и у Павловшки наоборот, одни мужчины прошли. Ну это можно сказать тем, что в прошлом году наши мужчины были не особо заинтересованы в участии в чемпионате АСХ России, и с каждым годом значимость этих соревнований растет в разы, то есть получается за победу в высшем дивизионе в этом году дается путевка на всемирный чемпионат среди студентов, который еще неизвестно где будет проходить, но это или, Ита, или Италия или Венгрия, один из этих городов, то есть и наши ребята постепенно узнают про чемпионат АСХ России, понимают, что это соревнование крутое, что нужно там участвовать, и приходят более сильные ребята и доказывают, что они достойно участвуют. В этом году, насколько я знаю, формат чемпионата на спорте у нас меняется в сторону больше, как проводится турнир Лиги Нации. То есть у нас делятся вузы на четыре группы, и лучшие в своих группах уходят дальше. Но на понижение никто не идет. Да, получается, даже можно сказать, что у нас три дивизиона среди вузов. И один сузы. Да, сузы. И получается, от количества студентов в каждом вузе, рейтинг делится на три дивизиона – малый, средний, высший. В высший дивизион могут попасть все желающие, которые покажут высокий рейтинг. Но как раз таки высокие вузы не смогут попасть дивизион, дивизионы, которые малые или средние. Им нужно попадать только в высший дивизион. Поэтому нужно им стараться максимально хорошо и качественно проводить на 3 этап. В этом году чемпионат Айска России поменял свой формат, как я уже сказал ранее. Сейчас это конкурс. Не самих команд, которые самые сильные команды, а конкурс ССК. Какой клуб проведет лучше соревнования, и чем лучше проводит ССК, тем больше шансов у их команд попасть на финал. Поэтому, если у тебя даже очень сильная команда, но ты провел очень плохой матрибутский этап, то шансов у твоей команды попасть на финал в принципе нет. Ну, то есть, как я правильно понимаю, в этом году они решили сделать упор на саму организацию. Да, да, и есть... если так хорошо подумать, логически рассудить, то, скорее всего, уже в следующих годах мы увидим уже и по спортивной составляющей попадания. Я надеюсь, да, к этому будет все стремиться, потому что не все пока вузы готовы проводить внутривузский этап на высоком уровне, а желают попасть на финал очень много. И мы думаем, что да, какие-то видоизменения регламента на следующий год будут, но все это зависит от обратной связи, как пройдет в этом году чемпионат, мы посмотрим итоги, и по итогам этих этого финала мы уже можем, можем судить о будущем чемпионате АССК России. Mm -hmm. Хорошо, ну что ж, время нашей программы уже подходит к концу. Ренат, тебе большое спасибо, за то, что пояснил по АСК, что нас ждет, что мы будем смотреть. Уважаемые телезрители, пожалуйста, присоединяйтесь к нашим трансляциям, присоединяйтесь к нашей программе. Борьба только начинается и у нас есть все шансы оказаться на всероссийском этапе, причем на домашнем всероссийском этапе, который пройдет в Казани. Ренат Мингалев, у меня сегодня был в студии. Ренат, тебе еще раз большое спасибо. Спасибо за приглашение, Роман. Увидимся в мае на фестивале в Казани. Ну и с вами, друзья, мы увидимся ровно через неделю в это же время в этом, на этом же канале Универ ТВ. Большое спасибо за внимание. Меня зовут Роман Пленков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. Пока-пока.